Минол в, в щелочах малиновый, Этот рэпчик для вас учительница химии. А Багадра нам спецчисло подарил, А батя Менделеев нам таблицу открыл. Е запомни на всю жизнь, за заруби на носу, Лучше не лей воду, серную кислоту. Полимеризация и дегидратация. Никогда мой мозг не коснется деградация. Пробки и колбы, щелочи и соль, Знаем химию с тобой, бро, поневоль. Спасибо вам огромное, что знания дали нам Алла Алексеевна и Габриэлян.